Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим томатный суп. Для этого нам понадобится индейка, лук репчатый, морковь, помидор, чеснок, рис, масло подсолнечное, петрушка, лист лавровый, перец душистый, укроп, майоран, базилик, лук парей, орегана, кориандр молотый, красный жгучий перец, куркума. Отвариваем наше мясо индейки. Убираем накипь. Пока отваривалось наше мясо, я приготовил морковку, крупно пошинковал. Лук порезал полукольцами. порубил мелко чеснок. И измельчил помидоры. Вынимаем мясо, процеживаем бульон. Готовим дальше. В сковороде разогреваем масло. Обжариваем лук и морковь. Лук обжариваем, пока он не станет прозрачным, а морковь она поменяет цвет. Наши овощи добавляем в бульон. По вкусу подсаливаем наш суп. Добавляем к нашему супу тертые помидоры. В наш кипящий суп добавляем рис. Лавровый лист. Наши приправы, Травы И готовим еще минут 10 С индейки убираем кожу, кости Добавляем к нашему супу индейку Рубленный чесночок Даем закипеть и выключаем плитку Даем настояться нашему супу минут десять. Наш суп готов. Приятного аппетита.